Добрый день, дорогие друзья! Я продолжаю с вами делиться секретами нумерологии, а также полезными инструментами, которые мы можем применять в своей ежедневной жизни абсолютно спокойно. Причем для этого не требуется каких-то особых сверхусилий или очень долго учиться. Немного позанимавшись буквально нумерологией, у вас может это дойти до автоматизма использования этих инструментов, как, например, это делаю я. Итак, числа нас окружают повсюду и благодаря нумерологии мы можем очень хорошо поработать с предсказаниями да с прогностикой так называемой используя предсказательную нумерологию то есть рассчитать например жизненные периоды и понимать когда в какой жизненный период на чем следует сфокусироваться у нас всего четыре жизненных периода у любого человека Первый, самый длинный считается, первый и четвертый. Четвертый, сколько длится, это уже как Бог даст, да? два средних периода, они длятся по 9 лет. Каждый из этих периодов имеет свою энергетику. Первый, это естественно обучение, да мы только пришли, мы только родились, мы учимся в этом мире, но в зависимости от того, какие коды у вас выпадают на этот жизненный период, совершенно пора по-разному Складываются жизненные обстоятельства, и когда вы знаете, да, что вас ждет, вы настраиваетесь и легче эти периоды проживаются, и легче реализуются кармические уроки. Потому что, например, если у вас там в проблеме первого периода-четверка, как у меня было, то э, вы должны быть готовы к тому, что нужно будет очень много трудиться, нужно будет научиться зарабатывать самостоятельно, обеспечивать себя, причем избавляясь от всяких иллюзий, становиться реально. Реалистом это достаточно сложно, особенно если это в первый период да, выпадает. Вот я, в частности, начала работать с 12 лет. Поэтому инструменты нумерологии, они очень точные. Да? Если у вас, например, в задачах стоит семерка какого-то жизненного периода, любого, то по-любому вам необходимо будет э, уделять время обучению, самопознанию, развитию. Если вы не будете этого делать, вы просто не сможете реализовать свои желания, свои цели, которые у вас в этот жизненный период вы будете себе ставить. Все это очень взаимосвязано. Ну шикарнейший инструмент а, прогностика до да, жизненных периодов. Обязательно рекомендую вам об этом почитать. Я буду делать еще посты, рассказывать. У меня есть мастер-классы на эту тему. И я много об этом рассказываю на своих открытых уроках и флешмобах. Помимо да, жизненных периодов, что еще можно? Вот то, что прям вот вообще практически применимо. Благодаря нумерологии каждый человек может для себя рассчитать так называемый календарь. Календарь событий, да исходя из вашей даты рождения вы можете э, увидеть например каким будет для вас следующий месяц какая будет преобладать энергетика или конкретно день для себя рассчитать например вы ищете работу да? вы делаете расчеты и понимаете что вот этот вот этот вот этот день категорически нельзя ходить на собеседование потому что будет однозначно провал а вот этот день наибольше подходит наиболее всего до да? это конечно же полезно или например у вас какое-то событие важное намечается вы выходите замуж вы хотите покрестить ребенка вы хотите зарегистрировать свою компанию открыть свое дело для этого же тоже нужно выбирать правильный день да? чтобы например семья была крепкой если вы женитесь чтобы бизнес процветал а не был убыточным чтобы дело было легким привлекало много клиентов вызывало большой интерес а это все зависит от тех вибраций, вибраций начала, вибраций старта, если хотите. Когда, в какой день вы это начинаете. И нумерология в этом плане очень и очень помогает. А с ремонтом сколько было интересных моментов. Мне мои ученики делились, да. Кто-то уже после ремонта, когда закончил, и рассказывали, что это был просто ужас. Потому что потом уже, пройдя у меня обучение нумерологии, поняли, что начали ремонт и в период, и в месяц и в день в такой когда ну все говорила против этого не надо будет долго будет сложно пойдет не так и моя ученица она мне так и рассказывала что это был наверное самый кризисный ремонт в ее жизни они до сих пор вспоминают содроганием вместо того чтобы продлиться несколько месяцев он продлился несколько дней да? и были противоположные тоже отзывы когда используя такие а, предсказательную нумерологию очень четко попали в даты и закончили ремонт раньше, чем планировали. Еще и какие-то бонусы, по-моему, получили. Клиентка мне говорила, поехали покупать стройматериалы и им еще и выдали набор то ли в туалет то ли в ванну какой-то сантехники они выиграли оказались там какими-то покупателями да? то есть о чем это я говорю о том что эти вещи нумерологический анализ вибрации дня недели месяца года или там девятилетки они работают и когда вы погружаетесь в мир нумерологии когда вы начинаете читать цифры и применять их для себя в своей ежедневной жизни вы оказываете оказываетесь выигрыше по итогу я постоянно использую нумерологический анализ даты тренингов подбираю даты курсов подбираю когда например идти даже организовываю иногда спаде вишники для своих учениц и клиенток когда до да, время подходит наибольше для такого общения когда для практик духовных когда этот день чисто для семьи лучше посвятить или наоборот в какой-то день нужно максимум сфокусироваться собраться и что называется включиться в работу и действительно получается что тогда вы живете результативно да вы получаете больший результат э, за меньшее количество времени при э, меньших усилиях и это здорово согласны поделитесь пожалуйста в комментариях знакома ли была вам эта информация и если нет это что-то новое то насколько она вас заинтересовала хотели бы вы изучать нумерологию узнать о ней больше совсем скоро я проведу открытый флешмоб на следующей неделе 17 ноября и потом еще 23 и 25 ноября у меня будут открытые уроки по нумерологии по таким важным сферам как деньги нумерология денег кармическая нумерология и в целом карта судьбы не пропускайте если хотите зарегистрироваться то ссылка в шапке профиля проходите регистрируйтесь тогда получите напоминание и точно не пропустите ну и узнаете нумерология гораздо больше чем знали до сих пор или если вы уже знакомы с нумерологией поверьте все равно с моим опытом с моими знаниями я смогу вас приятно удивить и вы получите дополнительные подсказки которые сможете применять в своей жизни на связи друзья